Проект The Strongest Badge создан, чтобы радовать игроков всех возрастов и приносить им самые яркие эмоции. У нас вы сможете прочувствовать атмосферу войны, а также поучаствовать в интересных сюжетных кампаниях и найти новых товарищей в игре Гаррисмод. Мы ждем именно тебя. Давай сделаем лучший сервер, который будет поднимать настроение всем играющим. Приготовились к бою! IP и ссылки в описании. Здорово, народ! У меня на канале бывает, выходят такие видео, где не происходит ничего сверхъестественного. То есть в них я успеваю поиграть как за РП-профессию, так и найти какого-то небольшого нарушителя, который пренебрег каким-то не особо серьезным правилам. В своем телеграме я недавно писал о том, то, что я испытываю некоторые трудности с записью нового видео. А это как раз-таки оно. Трудность заключалась в том то, что меня постоянно полили администраторы между собой или же в админ-чате. Когда это происходит, у меня начинается слишком вылизанная РП-игра или же слишком вылизанные жалобы, где никто не ведет себя так, как вел бы, если бы не знали, что записываю конкретно я. Меня это категорически не устраивает, и в этом ролике я решил притвориться билингвом. Это человек, который знает хорошо два языка и может на них говорить и понимает их. Но как вы уже поняли, у нас в роликах ничего не бывает просто так. У меня ролике... Ролике будет не совсем обычный Белинг, а именно тот, который понимает русскую речь, но сам изъясняется на английском языке, а русский дается ему крайне-крайне трудно. провокация игроков на совершение нарушений правил сервера если происходит обман новичка то наказание будет в тройном размере нихуя себе план скам решили обломать бля а чё уже снег выпал а как а в смысле кто машину раком поставил ты что делаешь? В стене встань. В стене встань, я тебе сказал. Ёпта. Понятно. <свист> Понял. Ну давай забеги, блять чё. Насколько же все таки наивный дурачок? Мало того, что он решил ограбить ювелирку в соло, а потом бегать от полиции, нарушая правила ФРРП, так он еще достал в ответ оружие, за что был сразу же расстрелян. А, я его, я, я его снял. А, все. Ну, получается, да, круто. П у него или что там? Не, не знаю, не знаю. Ну, он типа сопротивлялся. Я вообще под конец приехал, имею в виду. Ну, он сопротивлялся, считал, а он оружие ну... достал, когда в последний раз зашелся. А можешь меня в центр подвести, к Ленину? Да, конечно. Нет, так, так не попытаюсь. До поликлиники? А, ну, не до поликлиники, а к Ленину. Едем мы на хендай соплялись. О, я тебе больше скажу. Всё, остановлю, спасибо. Гражданский добрый день. Привет. Как ваши дела? Потихоньку. я могу вас осмотреть на предмет нелегала какого-то? Зачем? А затем, что это приказ руководства моего Про патрулировать улицу Я как-то выгляжу подозрительно Для меня абсолютно будут все выглядеть подозрительно У меня мама... Умирает. Особенно, когда мне отдали приказ на патрулирование Мне надо идти Ну, вы пойдете, я надолго вас Простите. не задержу Встаньте лицом к стене вот туда, пожалуйста Я по-быстрому вас осмотрю Буквально пару секунд займет а. Пистолет у вас откуда? Есть ли лицензия на него? Да. я сдавать его беру ну можете мне сразу сдать У -у. а откуда вы бежали с пистолетом все я от дома от дома А дом где это дедов пистолет дедовский У -у. и вы с собой его носите по городу нет ну как нет я же сказал мне придется вас арестовать за то что вы носите с собой нелегальное оружие бегу его сдавать ну вот вы его издали себе, блядь. Вот мы одного челика и посадили. Он, кстати, прям, он хорошо отыграл достаточно. Для меня что значит хорошо? Какая планка вообще, как, что на нее влияет? Если чел ведет себя адекватно, не мечется туда-сюда и не убегает от тебя просто вот потому что, сука, что ты до меня докопался, мент. По правилам сервера я имею полное право. А знаешь, мне вопросы тебе лень придумал. Очень сильно лень. Сейчас встану, открывай ты. А, куда вы ломитесь, гражданские? Встану. Куда вы ломаетесь? Yeah. Я хочу этот стать. Кем Охраной стать? мэра. Охраной мэра. Охраной мэра? Но я это хочу, точно пожалуйста. не здесь идет. Выйдите, пожалуйста, из прохода не загораживайте. Че пришел? Вышел нахуй. А, что ты меня Вышел? застрелишь, служащего? Ну, могу заструлить. Вышел. Заструлить? Заструлить. Да, да, да. Пульни себе в голову, блядь. Дай я пройду. Вышел нахуй. Да я пройду я еще тут еще раз. Серьезно. Выйди три. Ты босу, блядь, приказываешь. Ты че совсем ненормально? Да мне похуй Лицом к стене раз, лицом к стене два, лицом к три. Стене... Очень нахуй. А -а -а. Так, реакцию я получил. Что мы заработали из этого всего? Правильно, фрикил. У него выходит 60 за особую нормально. Доигралась охрана мэра. Областной судья ожидает вас в тюрьме по делу ареста. Областной судья ждет вас в тюрьме. Блять, в тюрьму прям топать аж туда -то... ебаный в рот. А че они будут реально меня качать за то, что я чела арестовал за нелегальное оружие? Добрый день. Вы являетесь капитаном полиции? А, нет, я офицер полиции, которого вызвали в областной суд. По делу ареста. Правда? В суд? Автор это? Же я утеплился, кстати. Еще раз, что, в чем дело? Вы мне сначала объясните. Вы знакомы с данным молодым человеком под псевдонимом Параша? Лично нет. Я помню то, что я распоряжался его арестом. Хорошо, данный молодой человек заявляет, что он является человеком без определенного места жительства. Он просто ковырялся в мусорке в поисках проживания, пропитания и тому подобного. Также он нашел там пистолет. марки серийного номера, его не помнят. Пришел в полицию, предоставление его издатия, в случае чего, когда он сдал его, полицейский его арестовал. Полицейский также не предоставился. Срочно явиться в суд. А, нет, это признается, что время. это были бы. Ни хорошо, а мы там слушаем точку А я шел по городу, Это недалеко большой, от чтобы вокзала. Чтобы а можно лишние люди покинут Помещение, чтобы мы дальше продолжим. Просто лишний шум будет. Да, конечно, Михаил, спасибо вам за ваше э, способство следствию. На Нам данный час времени вы на... здесь не нужны. У меня приказ охранять судью. Михаил, я даю вам личное распоряжение. Также стоит перед вами командир ВСИН. Вы здесь на данный момент не понадобитесь. Спасибо вам большое за вашу службу. Начнем Мы издалека. Меня Владимир. подвез э, один из сотрудников Возьми. на Хиндей солярисе, Солярисе а, Прямо к памятнику Ленина, получается. И левее от памятника Ленина, если смотреть в сторону вокзала, прямо вот смотреть на вокзал, а находился как раз таки этот гражданский я подошел с ним побеседовать и хотел его как раз таки осмотреть на предмет нелегала зашла речь о том что якобы он что выглядит подозрительно для кто осмотров, я говорю ну для меня в силу моей работы все подозрительно выглядят достаточно я осмотрел, нашел у него пистолет Грач. по проверке номера оружия не было Каких-то, не знаю, данных о том, что это оружие на кого-то будет зарегистрировано Или же было зарегистрировано То есть это оружие абсолютно левое, если так уже можно излагать Вот В качестве отмазки он пытался сказать, то, что это оружие деда Пистолет деда, который он у него вытащил из дома Хотел он его уже сдать, я говорю, ну сдайте уже тогда его мне После того, как он сдал мне это оружие, он был уже отправлен в тюрьму за нелегал. Вы же помните, что у каждого сотрудника полиции есть камера. У кого-то это как в виде да, смартфона, конечно, у кого-то в камера. других штатах или же каких-то других государствах или же областях это конкретно нагрудная камера, ну типа GoPro. Вы что тут Меня забыли? Задокументировано считается. Типа это да, обязательное средство, конечно помним. Там похоже зашли видео Ел судья, да можно я заплачу за себя залог Назовем и, и выгоню. были очень сильно признательны. Покиньте, пожалуйста, как... Покиньте. товарищи, дождитесь своей очереди для... в свою очередь для вы обязательств. А почему он я... зашел вообще па... сюда, если тут сейчас проходит разбирать? Давайте, ну, как-то повлияем на то, чтобы лишних людей... уважение, с этим парень полицейский, который был арестовал товарища Параша. Так он непосредственно Товарищ обожан, Параша, Он арестовал меня после сдания оружия. так и было. Да, так и было арестовал за то, что выходили по городу с оружием. Хорошо, товарищ Кавай, давайте из ваших слов. товарищ не выбежал, признал, признал свое вот принятие, так скажем, хранения нелегального оружия. Он согласился его сдать добровольно? Да, он согласился его сдать добровольно. Сдал мне его, у меня оно как бы имеется сейчас. Я могу его как раз передать. Мне лично в руки это не надо передавать, но так как человек сдал, признал свою невиновность. Выбрали здесь на комитет, проверяли его на присутствие отпечатков каких-либо убийств по данному серийному номеру. Вообще оно чисто по базе. У каждого сотрудника есть соответствующая аппаратура для того, чтобы проверить что-либо. Либо номер документа какого-то, как, например, водительского удостоверения, так и скорее всего можно на быстром созвоне. С отделом в ближайшим. Достовериться, было ли зарегистрировано оружие или нет. Нет, мы это все прекрасно понимаем, но опять же, было ли использовано это оружие в каких-либо делах? То есть был ли записан данный номер данного оружия в каком-либо убийстве, преступлении и тому подобное? Человек нашел его и на добровольном основании согласился его сдать, после чего был арестован. Он Человек нашел он, его ну, не лишь по его какого... словам. Мне же он говорил о том, что это оружие, к примеру, его деда. То, что он только-только с дома вышел, он не говорил ни слова о том, что он бездомный, да и на бездомного он не был похож. Хорошо, товарищ, пора. Как вы объяснить данную ситуацию? И он в принципе никуда не шел, я, я с... пока приехал секундочку, конкретно. Молчание, секундочку молчания. Опишите внешний вид данного человека до его заключения. Как он был одет? Черный спортивный костюм, такие же кроссовки. Блин, Мадидас. Нету. Хорошо, какие-то явной неопрятности. часы, виде. браслеты, кольца. Него? Нет, нет, нет. На это внимание не обратил, скорее всего, под костюмом. Возможно, что это было, но я как-то рукава не закатывал. Я же не психолог в военкомате, который проверяет руки и запястья. Я купил костюм. Хорошо. То человек, в принципе, не выглядел маргинального какого-либо внешнего вида, выглядит как самый обычный гражданин города Мухамск. Не более того, правильно? Правильно, правильно. Ну, что, товарищ Параша, как вы сюда данные ответы? Я говорю, что вы были бездомный и утверждать в том, что вы костюм. Какие же деньги вы купили костюм и с какой целью, когда сейчас зима? Почему вы не купили зимнюю курточку и что-то подобное, а именно спортивный костюм? Я думаю, этот есть, вопрос не уже не особо не уместен, да. не, не особо относится к содержимому нашего дела. Давайте, это будет решать судья, а хорошо? Конечно, хорошо. Как можно препятствовать решению судьи, но все же у нас здесь суд, а не модный приговор. Проследуем дальше. Были кого-либо у вас свидетели? Начнем с вас, товарищ Параши нет у вас товарищ кавай нет ни одного то есть товарищ параш вы полностью признаете свою вину за незаконное хранение огнестрельного оружия да. все тогда товарищ командир Всина попрошу вас проводить его также в так же свою кульку а Два. Не дальнейшего следствия комиссии. этот вопрос в окружении со мной а вот с данным молодым человек выкуп сколько стоит? все товарищ Товарищ Кавай, спасибо вам большое за то, что помогли нашему следствию. За... Взаимно. А Видите? в центр не сможешь подкинуть? Блин, это да, Да, да, да, именно туда. центр. Ебать, у него Хуярит просто музыка. Мы как герои в каком-то фильме старом, да, едем спасать этот мир. Ребята, проблема, знаете, основная в чем на Мухосранске? Вот, я очень... А, люблю здесь записывать Мне нравится здесь игра за госов Без всяких приколов, я об этом говорю Мне нравится система заработка за госов Даже ты просто бегая, кого-то арестовывая Между делом Ты получаешь очень хорошую зарплату Еще бонусы Заключенные работают, чтобы скостить себе срок Ты за это получаешь бабло Когда к вам придет военный переворот А он так, с такими налогами придет сейчас вы Слушай, ты давай угрозами не кидайся ага. Военный переворот, иди работай Пошел нахуй, всё ты. Пошел ты сам нахуй, слышишь? Ты чучело, блядь. Ты бался домой, а то тебе пипец будет. У меня нету дома, я попрошайка. Да мне похуй вообще, быстро. Иди нахуй, говорю, взять. от меня иди работай, блядь. Че ты до меня доебался? Ты сейчас нахуй наотледишь. Куда? За что? А Давай. Да иди нахуй, выходит? слышишь ты, блядь. А, ты... Не трогай меня, блядь. Себе штраф выпиши, какого ты хуя со мной так разговариваешь? Ты должностное лицо. Ага ну а у вас что-то случилось? Я могу чем-то вам помочь? Уволить игрока. Ребята, я допустил здесь ошибку, объясню какую. Дело в том, то, что я начал человека увольнять напрямую через все меню. Но чтобы вы понимали, прошлая сценка, когда я разбирался насчет ареста, который я выдал человеку, это единственный возможный способ по правилам уволить человека, ну или хотя бы попытаться это сделать. Сделайте так, как сделал я сейчас у вас на экранах, вы получите наказание, имейте в виду. Увольняйте его, я уже Либо создал. я могу провести расследование я создал, я создал петицию Пирожков нахуй был уволен, пидор тупой, сука Надо да, да, ушел Товарищ лейтен да. Гандон конченный Ушел нахуй со своей должности, черт, блядь Кем ты теперь станешь, мудила? Я хочу уволить Суда тебя Иди. Причина Фриде Молден Причина Фриде Фриди... Фриди... Фриди... блять, что, Фриди. что Фриди? нахуй? Оскорбляет Проголосуйте, пожалуйста, против, это некомпетентная причина для увольнения меня. скажем Можешь сосать нехило, можешь дать горили, а я и дальше буду трахать подругу люду. Я еще раз повторяю. Нихуя себе! И ебать! К стене встал, остановился, лицом к стене. Сорок Лицом к стене, блядь, На колени сосать! Пиздец, блядь. Чел, блять, придумал парковку себе. Ну а теперь, ребята, вот он тот самый момент, когда я уже начал притворяться иностранным игроком, который понимает русскую речь, но сам не может правильно на ней заясняться. Как вы, наверное, уже поняли по прошлым моим роликам, и поэтому сервак этот очень автомобильный. Здесь тачка реально играет роль. Машина на этом серваке вам позволяет очень быстро перемещаться по карте, которая на минуточку не такая уж и маленькая. Есть также несколько профессий, которые завязаны на прямом перемещении по серваку. Это какой-нибудь не доставщик еды, таксист или же дальнобойщик. Но помимо вот этих профессий, которые пользуются транспортом, есть также челики, которые прямо пренебрегают правилам non rp Drive. NonRP Drive вам запрещает использовать автомобиль нереалистичным образом. Вы спросите, а как это? А вот смотрите на экран. Ты как ездишь, а? well, well, well, стой, блядь. <права> Резко-зайцев <дополучила>. О, все. <права> Понятно <права> а, так, а кто это, блядь? нахуй не так ездит? Ласко-зайцев и еще кто там был? Адам какой-то Зайцев А, ФСБ, пиздец Но нарпед... Добрый день, субботний у вас жалобы Я вас могу забрать? Да а, Добрый день, а, слушаю суть жалобы Адам и Ласко-зайцев, бедли драйвер да. Притворимся в нерусский. Типа я русский понимаю. А, буквально пару секунд у него закончится РП процесс и я его сюда телепортирую. Второй, кто еще раз? Адам. Стоп. Майра сленг из бэд, будто я understand what do you speak. Как бы с вами на английском с вами? Адам зайцев РП. Все, секундочка. Леско зайцев РП. Бэд драйверс. Зей дроу One second, please. Окей. Okay. Он верит, вроде бы. We have RP процесс. One second, please. Окей. Okay. А, так, я понимаю, у вас uh, RP-процесс have... закончился, I верно? Who да, закончился. Сейчас я еще телепортирую сюда Ласка Зайцев. РП, секундочку. А, на русском. Можешь Добрый. говорить? Потом он говорил до этого на русском. Че? Добрый, на вас жалоба, ну, что жалоба по поводу non rp драйв. внимание. А. То что вы водили автомобили не очень адекватно хотел так? бы я адекватно водить авто когда в меня въебывается одна и та же машина Разве было такое? Адам, разве было такое? I'm this. Мне нравится, как администратор с ним на английском разговаривает, хотя он, он русский знает. А У чем на он русский, На русском пвойс говорит. Мой uh, раз Я так понимаю, очень ну, что, быстро что, ездили и, и фанились, а также много раз попадали. Я так понимаю в ДТП. Ну если это правильно понимаю а по такое было? Вот я вас телепортирую и спрашиваю такое было вы водили автомобили подобным образом то что быстро вести ну, веселились на машине и врезались во все подряд такое было я пытался хоть mm -hmm. до какой-то точки да они оба были или они на двух машинах друг друга обрезались Массив или кто-то из, а кто из них был водитель а кто-то из них не очень перевод этого слова он different cars Они ломали машину, я так понимаю сейчас, секундочку Они оба, оба То есть у них было две машины, верно? Добрый день Можете затранслировать, перетранслировать Ваш английский не very, very good very, very well, не понимал, Ездили из бед драйвингов этих <связывая> Бля, по-русски Причина жалобы Нон-РП-драйв Человек жалуется на нон-РП-драйв Насчет того, что они очень быстро ехали Устраивали много раз ДТП А также веселились ну, кратко, грубо говоря, неадекватное вождение. Я ТП человека, объяс... ну, спрашиваю у них... I saw a few times of the driving так, the Смотрите, band. оно было такое, что вы врезались. Вы пытались доехать, но вы во понимаю. все врезались. Верно, Он видел несколько ну, раз? Нет, я ни во что не врезался. Я ехал по дороге. Я не врезался ни влево, ни как вправо. Как вы драйвили вокруг банка? Управлять. Не, вокруг банка мы не бэт Я, блядь, доехать Фу. пытался. Я вообще уже машину ехал менять. Do так, сейчас. Добрый день. <свят> ЛСКу 7224. вас, если что. Угу. Итак, у вас вырисовывается вполне себе резонный вопрос. Артура, какого хуя вообще происходило последние минут 5 или 7? Я объяснял суть своей жалобы на английском языке, чтобы администратор не понял, что конкретно я сейчас снимаю, сижу в видос. Он принял меня за обычного иностранного игрока. Поэтому сам процесс выяснения обстоятельств, он продлился несколько больше, чем это бывает обычно. В следующих фрагментах я уже показываю ему демонстрацию экрана, показываю нарушения. Мы понимаем, что они реально нарушили и дальше идет вынесение приговора и тут нарушители начинают себя раскрывать во всей красе давайте включать я смотрю Grounded. только звука не слышно подтвердится. А, а так а вот кто вот за скайлайном был Можете там у вас будет видно ну я тоже пиздец адам зайцев и ласка у меня то есть И еще раз покажите тот момент когда вот стоят скайлайн с вами сих пор а у меня ну не знаю как ты докажешь то что ты это было не было я разве виновен меня надатки датке давали не вижу да у них есть нарушение давайте перейдем в игру у вас нарушено правило номер пет драйв. Также вы ранее, если я не ошибаюсь, кто-то из вас говорил, что это было и не было возле мэрии. Номер пет был. Возле мэрии я а, говорю, я скажу, что я один, один раз мы возле мэрии въебались один раз. Потом Но с нами. Один, с мы не говорили, что это собрался. не было около Мэрии. Было такое один раз въеб... Ну, именно у Случайно. Вот, я смотрите. же я ж писал сообщение. Смотрите, Лайер. хорошо, давайте перейдем к самому вердикту. Я <с бы еще час пересмотрел свою демонстрацию, где вы именно отвечали товарищу Егору Доминову. Если не ошибаюсь, вы как раз таки там сказали, что возле мэрии вы там. Что я пытался хоть куда-то доехать с товарищем Олегом, который со мной в машине сидел. То есть это Олег за рулем? Был. I have a demo. Не, я за рулем. You won't fast for fuck. Ну, это на Норпедрайв. То, что я увидел, с это на Норпедрайв открыт. Смотри, или мы сейчас оба отлетим? Или отлетишь, только ты один? Ну, с тем, что у меня... У меня? Ты заебал, Да. Вот я сгойно. Как он меня таранил, блять, я ехал это время. что ты душишь, сохладку. Ну, у обоих видно нарушение, не только у вас. Тут видно нарушение. У ну, а у куда? Я, я ехал понедам. в стор сторону, ехал, блять. Бань меня ехали, на нарп-драйв. отпускай, я понял все про него. Давай, я признаю. Нет, его. у него тоже на РП драйв а у Нет, у него нету, номер... отпускай его. В этом друг Давайте я Ой, меня кому и что тогда выдавать, тогда а это за хуйня. Решу, кому что я буду выдавать и какой вертокой я буду выносить. Хорошо? А? У вас нарушено правило нон-РП драйв, и у вас нарушено правило на РП драйв. Каким потом Еще раз объясняю, вы ехали слишком быстро. Вам э у вас скорость была слишком быстрая, и вы прекрасно. Понимали, что вы не успеете затормозить за столь маленький промежуток Я кого-то сбил, Байшот я кому-то помешал Человеку помешали, если человек на вас пожаловался помеш... Если вы не согласны с моим вердиктом Вы всегда можете на меня подать жалобу в есть. Вы... Я вам дополнительно объясню, как это сделать Ибо... да Гринбро вас... их начал качать я знаю, без вас, у... На РП -драйв, у обоих, я еще раз повторяю У вас а обоих будет по 30 минут Зайцев. МММ Гринбро гения, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Просто смешно пиздец. Там 30 минут э, человеку выданы <связывая> и бам, напомню тебе. Адам же не виноват, хахаха. Э, -ха. Адам э, врезался. Что вы у меня поехали очень нравится. быстро, я еще раз сняю Он вы спереди об... ехал и я в него въебался же, потом <связывая> я уехал. Где твоя бензинка? Просто так баню вы можете а, написать да, вы на меня жало. Даже если написать жалобу за то, что просто так забанил, тебе ничего не сделают. Ты же не какой-то научный no. наборный админ. Ребят, я, наверное, на перевод вам вставлю во время монтажа. Но я говорю о том, -то, что они обманывали. Говорили, что это не было рядом с банком. Но на моем демо, на моей демке, было видно, что это происходило как раз-таки рядом с банком. За мной ездит Ласка, врезается меня, я от него уезжаю, и меня на скорости въебывается машина, и я из-за этого останавливаюсь уже у Мэри. Давайте я объясню. Либо не ездить на машине, либо ездить э, намного тише, чтобы рассчитывать на силы, и учитывая тот пинг, что именно идет. У вас будет 115 минут джайва за 7.1 и один да, в чем? Это обман администрации. Давай ну, уже, баня, что ты им качаешь, блядь. Они Мокрабанк. себя пытаются не, я, я борь том, дам, они пытаются вывести на том, что они не понимают, что я предъявляю. Да? Нет, это... Он уже переводчик даже, Сейчас понимаете, задействовал. Ведь... Я вам выдаю джайл. Дачная игра. Очень, вот, субботний. Прошу прощения, прям, максимально. Сэнк, салот. Все. Дачная вам игры, я могу еще как-то ваш вопрос ответить how to change yes. name как сменить имя нажимаете на c и у вас там будет в c меню изменить имя а вы нажимаете и у вас там будет изменить имя Если у вас не работает по каким-либо причинам я вам могу усыкнуть самому сам точнее Nice. nice. еще раз прошу прощения yep. я очень много yep. затупал за этого жалоба дальше бай бай ура